Так, еще я немножко нажму несколько ссылочек. Так, еще я немножко нажму несколько ссылочек. Всё, я с вами. Громкость здесь вот есть. Так, отлично. Отлично. Так. Добрый вечер, здравствуйте, мои дорогие. Так. Здравствуйте, здравствуйте, да. Сейчас еще Инстаграм подключу. Все, я с вами. Извиняюсь за опоздание. Что у меня тут страничка Чила. Все, камеру мне удалось поставить рядом. Теперь не буду смотреть вверх, как было такое, да? Здравствуйте, мои дорогие. Так, ну что? Про гордыню, да? Про гордыню. Как она нам дорого всем обходится. Дорогая наша гордыня. Хорошо, вижу, девочки, что вы пришли, умнички. Очень рада вас всех видеть. Да, давайте, наверное, уже в сентябре позанимаемся по-серьезному. Да? Все-таки лето, можно было отмазаться, что хочется поотдыхать. А сентябрь, октябрь, давайте уже серьезно к этому отнесемся и будем приходить на встречи по четвергам. Так, ну что, вот вижу, девушки присоединяются Мы в инстаграме тоже. Хорошо, отлично. Те, кто меня не знает, меня зовут Елена Алексеева. Я занимаюсь последние 30 с лишним лет от, с темой отношения, знаю, как исправлять самые сложные ситуации и помогаю девушкам наладить отношения с мужем, когда идут непонимания, или выйти замуж, когда совсем нет женихов. Да? То есть такие ситуации бывают, когда женщины говорят: вообще нету в Петербурге мужчин. Но потом, оказывается, после работы, что их целое море, и есть из кого выбирать. То есть здесь э, один из таких критериев важных, которые мешают такими преградами большими становятся на нашем пути, э, на, на пути построения хорошей, качественной, счастливой семьи это, конечно, гордыня. Что здесь самое важное да, в этой в нашей нашей дорогой гордыне очень дорого она нам обходится, потому что часто девушки благодаря именно гордыне проходят мимо хороших парней, не видят их, просто вот в упор не видят, да? то есть, э, ну, первое, что наша душа, каждая женская душа, если особенно жила в прошлых воплощениях в золотом веке и видела таких настоящих героев, да, супер мужчин, которые уважают женщин, готовы защищать страны, города, планету, да, То мы вот где-то грезим именно о таких мужчинах. Но просто мы сейчас живем в такие времена. Нужно понимать, что можно остаться одной, если мы будем грезить о таких мужчинах. Почему? Потому что в наши времена, Кали Юги, они не рождаются. Почему? Потому что задача мужчины в наши времена отдать бразды правления женщине не в управлении, то, что мы сейчас видим, а вот этот переход из э, кали юги, которая с краплениями золотого века, который мы проживаем, именно с 20 по 30 год, вот эти драгоценные времена, которые мы проживаем, переход этот могут вынести из одной... Э, юге в другую югу только женщины точно так же как э, рождение может дать только женщина муж может держать за ручку звать там медсестру э, или там врача э, принести водички что-то там делать для своей женщины да там ну, по мере возможности да сейчас вот мужчин пускают в роддом я когда рожала дочь я мужу дочку показывала в окошко это было Самое большое, что можно было сделать для мужа. Да? Но вот именно этот переход вынести могут только женщины. Потом мужчины возьмут этот флаг и понесут дальше, будут делать свою работу. Но в данном случае это не могут сделать мужчины. Поэтому великие воины в, дан, вот в нашем поколении не рождают. Отсюда вывод, что чтобы успешно выйти замуж, нужно понимать, что мужчина будет не такой великий воин, какого мы ждем, и соглашаться на него, не проходить мимо. Да? То есть искать в нем какие-то другие качества, которые для нас важны, ценны, которые делают нашу жизнь лучше. Да? Вот Я уже сегодня написала пост про уныние и осеннюю грусть, грустинку да, такую осеннюю очень часто, когда женщины в одиночестве или в уединении, да, как я говорила про себя, начинают чувствовать именно осенью, что вот какая-то грустинка, какая-то холодинка, и вот хочется тепла, простого человеческого тепла, да, хочется у камина погреться, у костра посидеть, хорошую компанию посмеяться. И это говорит о том, что просто необходимо женщине, как бы она не пыталась говорить, я все могу сама, я так говорила, да. Как бы не пыталась женщина, говорит, природа берет свое, и э, вот это вот человеческое тепло, оно необходимо, его можно получить только от мужчины. Да? То есть это обнимашки во весь рост и добрые слова, за руку держашки, в глаза смотряшки да, и так далее. Да? то есть Это именно так. И лучше, конечно, если это муж, да? то есть когда даны обеты, когда это не просто ради обнимашек отношения, да. И секса, да, будем называть вещи своими именами. Но, тем не менее, это должно быть все равно между человеческими душами отношения в первую очередь. И когда это происходит между человеческими душами, тогда эти отношения не разрушают женское физическое тело. Я уже очень часто об этом говорю. И особенно в консультациях мне приходится это очень часто рассказывать. Очень часто приходят девушки, которые в сожительстве, да или, как сейчас некоторые говорят, гражданский брак, но меня часто исправляют, что гражданский брак – это все-таки зарегистрированный брак. Да? Ну, давайте называть тогда это сожительством, да, чтобы всем было понятно, о чем я. Да? То есть в этих отношениях женское тело разрушается. Ну и, естественно, когда нам, стесняюсь сказать, 30+, да, то для нас уже очень большой ценностью является здоровье. И когда оно разрушается, добрый вечер, девушки, все, кто заходит, ага, я всем рада, умнички, что пришли. Когда наше физическое тело разрушается от того, что мужская солнечная энергия движется по нашему телу в хаотичном порядке, его разрушает, и потом мужчине это никак не объяснить что вот из-за того, что мы с тобой прожили 10 лет сожительства сожительстве или там, 20 лет сожительства, Я знаю такую девушку в Испании, которая 30 лет сожительства сожительстве прожила. Это ужасно. У нее, конечно, на лице грустинка еще хуже, чем у одинокой женщины. И, скорее всего, она все эти 30 лет прождала, что мужчина встанет на одно колено и скажет, «Выходи за меня замуж, дорогая». Но так и не случилось. Они так и продолжают жить в таких отношениях, в каких живут. Да? То есть здесь важно мужчину включить еще, чтобы он захотел сделать предложение. А это зависит от женщины, как она умеет включить или не умеет включить. Ну, короче, я хочу сказать, что берегите свое здоровье, потому что мужчина потом разведет руками и скажет, а при чем тут я? Да? И Это будет почти нормально, потому что если он не знает этих вещей, то как ему это докажешь? Никак. То есть мы должны знать для себя и просто молча, не объясняя ничего мужчине, говорить, я не согласна на такие отношения. То есть если ты хочешь, чтобы я была с тобой, значит, будет речь идти о семье. И если тебе не нужна семья, значит, ну, найди другую женщину. Да? То есть, ну, скажем так, мне нравится иногда вещи своими словами назвать. Да? на свете очень много женщин которые не знают что их физическое тело разрушается и они соглашаются на такие отношения еще у таких женщин низкая самооценка да? они э, тоже девушка одна приходила ко мне на консультацию да? она с, с маленькой зарплаты работает, Она говорит, в нашем городе просто это единственное что можно заработать ни, ни у кого больше зарплат нет но это опять-таки тоже о самооценке да то есть готова женщина работать за три копейки, да, ее эксплуатируют по полной программе, у нее иногда не хватает на простые оплаты света, воды, еды, да, этих денег, не говоря уже о том, что ей нужно иногда и в здоровье свое вложить, и какой-то крем на лицо намазать, да, или что-то еще себе позволить, то есть девушки просто не ставят целью, у них нету в списке, что им нужны эти отношения, да, то есть, они готовы их получить бесплатно. Вот дайте мне хорошего мужчину бесплатно. Но так как их на всех не хватает, то большинство женщин останутся в уединении или в одиночестве. Да? Так, Возвращаемся к нашей волшебной гордыне, нашей дорогой гордыне, которая очень круто дает проблемы. Да? Я уже очень много времени прорабатываю свою гордыню. У меня очень хорошие результаты насчет гордыни. Но тем не менее, что-то откуда-то все равно какой-то пласт новый всплывает. Либо это из рода, либо из воплощений. То есть, получив моей техники, вы будете знать, как работать дальше с этими техниками. Да? То есть, это не значит, что мы с вами проработали и все это на всю жизнь. Нет, в жизни это единственное, что постоянное, это изменения. И изменение нашего состояния тоже меняется. Гордыня тоже может проявлять себя. Расскажу момент о себе. Буквально у меня на этой неделе муж не захотел стричься. Ну, то есть у него была такая история до меня. Мама его там 50 лет отправляла в парикмахерскую при помощи подзатыльников, да, и там всяких слов. Иди постригись, что ж, ты ходишь лохматый. Ну он со мной решил точно так же. Да? Я говорю, не буду стричься. А, ну как маленький ребенок мы же знаем мужчины и не как дети и э, я обычно выбираю еще день по астрологии то есть в каждый день нельзя подстригаться в любой день какой он захотел нельзя подстригаться есть дни когда можно подстричься и это будет к аварии а кому это надо никому если я об этом знаю то конечно же мне это не надо да? и, и можно подстричься к болезни какой-нибудь к падающему иммунитету можно подстричься. То есть дней негативных больше, чем позитивных. Поэтому очень важно к этому относиться. В древности мужчины почти не стригли волосы, тоже отпускали длинные, да, и не было лысых. А сегодня мы видим результат, да, что мужчины стригутся в короткую стрижку в основном, и, видимо, дни не выбирают, да, и случаются. Ну, я уже не говорю, что статистика по всяким авариям большая да и так далее то есть я стараюсь выбирать и э, прошла неделя я не разговаривала у меня было два дня на воде я обычно в такой ситуации ищу что же я такого сделала чтобы мужчина так сам мне ответил да? то есть я ищу причины в себе э, прорабатываю гордыню в том числе да, э, смотрю что где была гордыня то есть э, где я Старалась причинить ему добро, где этот момент я упустила. И я разбираюсь с собой обычно после таких ситуаций. И, конечно же, нахожу, где моя гордыня. И после проработки результат становится такой, что сегодня он приходит с работы и говорит, подстригай меня сегодня. Я говорю, мне надо посмотреть, какой день сегодня. Он говорит, четверг. Я говорю, а лунный день, а Накшатра какая? Он говорит, а все, все, я понял. Ну и оказалось, что ближайшая возможность для стрижки – это 22 сентября. Я ему говорю, все, до 22 сентября можешь спать спокойно, я к тебе даже не подойду, стричь тебя. Нету удачных дней до этого времени. И ну, результат того, что я проработала, это стало складываться на свои места. Но он уже пожалел о том, что он отказался стричься и ввел меня вот в это состояние, когда я начинаю копаться внутри, да, там, прорабатывать себя в практиках. Я обычно еще и делаю вид, что я обиделась и какие-то обещания свои не выполняю. Например, мы договаривались, что я поеду на дачу с ним, и мы будем там красить следующую комнату. Ну и я, естественно, не поехала в выходные на дачу, и он один поехал, и один занимался. И понимает, что ему некомфортно, что лучше, когда я еду. И то есть вот эти осознания у него тоже происходят, да, что кажется, лучше постригся, и сейчас бы она мне помогала. А то потерял помощницу, можно сказать, по глупости. Да? Ну, естественно, гордыня и у мужчин. Но мужчине сказать, иди отработай свою гордыню, почти бесполезно. Да? То есть если они этого не понимают, мы ну, ничего им не может поделать. Можем только прорабатывать через себя. Но мужчина за мной тянется. Да? То есть у него начинаются какие-то протрезвения. да, Он там выбросил свои майки, которые там надо было выбросить еще до того, как меня в дом привел, которым уже там, 18 лет исполнилось или еще больше. Да? какие-то туфли наконец-то выбросил. Да? Я стараюсь не насиловать его в этом отношении, потому что э, все равно у людей очень сильная такая привязка к старым вещам. И это должно осознанно произойти в их голове, потому что я, если взяла и выбросила его вещи, то для него это ну, такой болевой момент. То есть э, это нужно очень аккуратно делать. Я знаю женщин, которые взяли, выбросили одежду, пошли в магазин, на его деньги купили ему новую одежду. Но здесь нужно очень аккуратно, потому что чем больше лет мужчине, тем больше у него привязка к этим старым вещам. И потихоньку-потихоньку э, он подтягивается. То есть показатель того, что он сам пошел, выбросил свои старые ботинки и старые майки, это уже показатель того, я могу там выбросить у него там старые брюки, допустим, рабочие там, ну вообще в дырки уже все. Да? Я покупаю новые ему и старые забираю, выбрасываю. Это тоже уже идет результат, да? то есть э, растет сознание. То есть я стараюсь на него не давить, не насиловать, не, не манипулировать никак. Да? То есть он идет просто автоматически за мной. Это из-за того, что мы муж и жена, мы одно целое. И я развиваюсь, не обращая внимания на него, фокус на мне, концентрация на мне. И он все равно растет, может быть медленнее, чем я, но тем не менее у него происходит сознание, тоже изменения с нейронными связями, и э, инсайты, озарения, которые дают ему новые уровни. И он тоже проходит вместе со мной эти новые уровни. То есть зная это, то есть каждая женщина может растить своего мужчину. Ну, идя сама в рост, да, то есть сама постоянно развиваясь. Да, вот разговариваю с коллегами, они говорят, мне муж говорит, зачем столько учиться в нашем возрасте. Я говорю, мне тоже так муж говорит. Они не понимают, им, им это мужчинам, им вот пришел телек, посмотрел там, ну вот мой даже пиво не пьет, да, там некоторые пиво пьют, э, футбол, да, еще что-то. Но вот э, если бы я искала, вот честно, тоже эту фразу часто повторяю, если бы я искала там астролога или такого же ученого, как я, который постоянно учится, скорее всего, я бы осталась одна. И мне важно, чтобы девушки вот это услышали. Чтобы понимали, я не призываю к тому, что брать первого попавшегося из-под забора. Нет, нет, нет, нет, все равно можно выбирать нормальных, которые более-менее стоят того, чтобы мы на них обратили внимание. Да? То есть что-то такое среднее, да? среднее, чтобы не было две стороны медали. Ни астролог нам не нужен, ни под забором лежащий нам не нужен. Да? Что-то среднее, более-менее человек, который что-то в своей жизни делает. Это очень важно. Выбирать, да? Ну и когда вы прокачиваетесь, когда вы вот уже в таком классном состоянии, в вкусном состоянии, ресурсном состоянии, когда вы сами себе нравитесь, когда вы кайфуете от жизни, она очень классная. из него не хочется выходить из этого состояния. То есть когда понимаешь, как его заикарить, как его оставить, как к него снова возвращаться, это очень круто. И когда вы уже в этом состоянии, то мужчины откуда-то не возьмись берутся. Просто откуда не возьмись. Вот у меня еще девушка тоже закончила э, наставничество буквально вот в августе, да, и... Э... 60 плюс девушки, да, то есть представляете, сколько у нее привычек, сколько у нее вот всего правильного, да, она работает руководителем, да, вот у руководителей такие привычки, все делать правильно, все заранее запланировать, все расписать, время действия, поступки, да, там все-все-все. И вот сейчас ей приходится придумать всякую креативную штуку, быть непредсказуемой для мужчины, с которым она познакомилась. И она говорит, Лена, если бы не ты, не было бы твоей поддержки, твоих ответов на вопросы, я бы уже бросила с ним переписываться, потому что от него обратной связи много нету. Он готов ответить, но он то заболел, то у него мама заболела. Ну, возраст, да, тоже. Вот обратите на это внимание, кстати, девушки, да, кто не ждите, когда вам будет там, я не знаю, 60 плюс, 70, 80, мужчин мало, очень трудно а, найти тогда в том. То есть старайтесь раньше решить эту проблему, да? не ждите до последнего. Потому что вот девушка, которая ко мне пришла в 29 лет на наставничество, вот это вот э, хорошо продумала ситуацию. В ее случае еще на тысячу мужчин, тысячу женщин. И еще есть э, достаточно э, мужчин, которых стоит рассматривать, вот, то есть процент достойных мужчин. И она сейчас себя прорабатывает, она выйдет удачно замуж навсегда. Да, то есть в 29 лет родит детей, у них будет свой дом, и у них будет новая машина, регулярно будет меняться, и так далее, да? то есть будет все успешно. То есть девушка вовремя задумалась, что ей нужно в свою жизнь делать счастливой. И это стоит того, да? И когда уже 60 плюс, здесь, конечно, другая история, да, то есть уже даже девушка шикарно выглядит, ей, наверное, там больше 40 не дашь. Она может быть вне конкуренции среди там миллиона красивых женщин. Но из-за того, что мужчины выглядят не очень, не каждого выберешь. Да? Потом кто-то женат, кто-то вообще никогда его никто не выберет, ни одна женщина. Да? То есть отсекаются, отсекаются, отсекаются, остается маленький процент. И тот, который более-менее понравился, его приходится реально дожимать. Не в том смысле, что... Насилие да, или усилие нет, по-женски, но тем не менее написать ему когда-то, спросить, как у него дела, проявлять эту инициативу женскую. И здесь приходится э, придумывать разные креативные штучки, чтобы его как-то зацепить. Вот она мне буквально сегодня написала, говорит, Лен, я уже стерла сообщение, которое ему написала последнее, потому что он три раза был в сети и не ответил мне на него. И говорит, если бы не ты, я бы уже его бросил. Но мужчина понравился, сходили на свидание. То есть точки зрения есть хорошие. И вот внешне выглядит из того, что есть среди выбора, очень да, отличается от других. То есть ухаживал во всяком случае за собой, берег себя в отличие от большинства мужчин. И я говорю, не торопись его сбросить, можешь дальше общаться там, на сайте, знаком с другими, можешь ходить с другими на свидания, но его не оставляй, а все равно иногда пиши ему, как дела, как что, может быть, смотреть, какие праздники, да, какой вот, потому что гордыня наша, она заставляет бросить, да, а, другого найду, другого найду, когда нам 18 лет, да, скорее всего, найдем, если нам 18 лет. Еще и даже в 20 найдем, можно еще до 29 даже э, выкаблучиваться да, и попадаваться гордыне. Потом все, потом все, гордыню нужно отрабатывать, убирать ее на задний план и э, мужчину уже дак, дожимать того, который есть. Да, потому что, во-первых, судьба не дает просто так нам встречи. То есть нельзя ими как помидорами разбрасываться, вот этот мне не нравится, вот этот вот не кругленький, вот этот вот там еще какой-то, да. То есть э, мужчина это все-таки личность, при том, при всем, что они сейчас очень э, больше на детей похожи, да? очень женственные, да? при том, при всем они личность, и они также дети Бога. Поэтому нужно в любом случае уважительно к ним относиться, держать в руках свою гордыню, э, управлять своими эмоциями отрабатывать себя в практике. У меня тоже бывает, что я раз закипела, да, думаю, все, уеду к дочке, разведусь мужем. Зачем мне все это надо? Да? Стричься не хочет и думаете, у меня не пролетают в голове такие мысли. Прилетают, просто я их беру, прорабатываю эти мысли, и потом все нормально становится. Вот сегодня уже планирует мой муж поездку на выходные какой-то недалеко городок. Я ему говорю, ну давай уже с решим, там у нас миндаль надо убрать хотя бы, да? покрасить можно и позже, а миндаль надо убрать вовремя. Он говорит, ну хорошо, будем сначала так миндаль убирать, а потом в поездку поедем. То есть все равно идет дальше развитие, когда проработал гордыню. Да? Ну когда она управляет, вот мной, например, управляет гордыня, да? Я понимаю, что я становлюсь жесткой, мне хочется все бросить, да? как в том анекдоте про парикмахера. Да? Говорит: брил-брил, раз, обрезал. Да? Брил, еще бреет, обрезал, еще бреет, опять обрезал. Потом говорит: Эх, ничего у меня не получается! Вот гордыня вот точно так же себя ведет с нами. Да? То есть хочется бросить все, что было сделано, и в этот момент не контролируешь себя. То есть важно очень взять себя в руки удержать вот эти эмоции, проработать их вовремя, да, знать, какой практикой проработать, потому что не, не каждая практика дает результаты классные. Да. Поэтому, когда вы проработались, вы уже совсем по-другому на эту ситуацию смотрите. Вам уже намного легче. Что еще можно рассказать? да? Еще мы с девушкой закончили, не буду называть имена, потому что знаю, что большинство из вас не хотят, чтобы я говорила имена. Да? Закончили в июне. И она мне вот на протяжении вот этого всего времени пишет такие сообщения, от которых у меня мурашки по всему телу бегут. Мне так радостно, что мой труд не прошел зря, что они счастливы со своим мужчиной, что она выбрала из нескольких... Мы, говорит, так понимаем друг друга, так строим планы. Она говорит, я так теперь, я так тебе благодарна. Она мне уже подружку привела. Мы уже начали с подружкой работать в наставничестве из-за того, что э, подружка увидела, какие результаты. Говорит, она на моих глазах менялась, она стала другой. И какая она сейчас счастливая, цветущая. Я, говорит, это вижу своими глазами. Я понимаю, что мне надо тоже идти к этому же э, мастеру, чтобы мою жизнь тоже привели в порядок да? То есть вот это конечно очень-очень зажигает вдохновляет очень благодарна девушкам которые делятся такой обратной связью это вообще громадная просто ценность ваша обратная связь да? жаль что не всем не разрешают опубликовать это в сторисах хотя бы в сторисах на 24 часа такая вспышка да? ну я тоже понимаю все и я понимаю, что этот результат уже надолго, но девушки думают, он такой долгожданный этот результат, вдруг кто-то сглазит. Да? И как бы очень большая э, ценность, когда девушки делятся, да? то есть здесь вообще увеличивается счастье. То, что ты отдала, ты никогда не потеряешь, говорят мудрые. Да? И если ты отдала какие-то свои вот классные впечатления, они только больше и больше будут приходить в жизнь человека. Но не каждый это понимает, поэтому я с уважением отношусь к вашему мнению. И когда мне не разрешают публиковать, я за каждое сообщение спрашиваю, пожалуйста, можно опубликовать сторис? Да? Она говорит: Нет, это я только с тобой поделилась. Хорошо, хорошо, не буду публиковать. Жаль, но не буду. Буду с уважением относиться к праву человека на его сообщения. Да? Надеюсь, вы меня все понимаете, да, ну вот рассказать эту историю мне всегда, конечно, приятно без названия имен, да, поэтому гордыня тоже была у девушки, с которой мы прорабатывали в июне громадная гордыня мы с ней на каждой практике она со мной спорила я чувствовала, что я на на, на, вот на какую-то стену на наскакиваю да, или как э, чувствую стену вот эту какую-то э, в виде гордыни но потом после работы все легче легче легче она растаяла как снег весной это гордыня и сейчас она, конечно, все равно, все равно будет когда-то всплывать и нужно будет отрабатывать, но она уже понимает это, что увидела, что снова что-то всплывает, раз – отработала, раз – отработала. И неспроста говорят, что жизнь прожить – не поле перейти. У меня свекровь прожила всю жизнь со своим мужем, и вот ну, он умер до того, как я познакомилась с моим мужем, за пару лет, наверное. И свекрови сейчас 83 года, а ему бы 90 было бы, свекру, если бы был жив. И еще у них соседка такая, тоже очень много лет, 55 лет они мне сказали, прожили с одним мужем. И вот э, в Испании есть такая пословица, если говорит, хотите 50 лет прожить с одним мужем, нужно быть э, глухой, слепой, иногда немой. И еще иногда придурковатый то есть просто простым языком нашим понятным да, забивать иногда на какие-то моменты, которые раздражают да? а как можно забить на что-то что вас раздражает это проработать себя в практике другого выхода нет. Ну я например не нашла другой выход возможно что есть как прорабатывается гордыня ну, вот те, кто приходят ко мне в наставничество, мы там прорабатываем гордыню. Обязательно. Я даю практику, которую вы потом тратите 5 минут в день, и вы получаете из нее еще ресурс, позитивную энергию, которая будет помогать вам исполнять желания. То есть это вы именно вот так, да, практики. Ну, тут, конечно, я не буду рассказывать, потому что что я тогда вам буду в платном формате рассказывать, да, если я вам все здесь практики расскажу. То есть гордыня, она, ее нету только у святых. Почему? Потому что они уже ее проработали. У всех остальных она есть Больше или меньшей степени, но тем не менее она у всех есть. Поэтому э, что еще можно сказать про гордыню? Да? Она нас заставляет прыгать. Вот как бы: вот, знаете, в математике, в школе мы проходили вот такие вот циклы: да? вверх-вниз, вверх-вниз, выше нуля, ниже нуля, выше нуля. То есть, то, я королева, то я ниже плинтуса. Вот эти вот прыжки. Это показатель гордыни. И э, если она вот, ну, и очень большая энергопотеря, когда вот такие прыжки, да, то есть, когда она ровная, вот такая в нуле, да, я понять не смогла, что значит прорабатывать. Ага. Надежда, ну, вы тогда записывайтесь на следующую неделю на бесплатную э, консультацию ко мне, на, на бесплатную диагностику. Мы посмотрим, что у вас вообще нужно прорабатывать. И э, даже если вы не пойдете дальше со мной в работу, то во всяком случае у вас будет диагностика, вы будете знать, что у вас нужно проработать. Да? Давайте так сделаем, чтобы мы уже здесь об этом не говорили. Так что гордыня нам на самом деле очень дорого обходится. Очень дорого обходится. Многие женщины остались в одиночестве из-за того, что они ждут, что мужчина начнет проявлять инициативу. Это тоже результат. Гордыне. то есть я такая классная а вот кто-то должен проявлять инициативу а мужчины они уже там после 30 зашуганные их уже женщины столько раз посылают э, и плохими словами называют за только за то что они проявляют инициативу не умеют ее проявлять так, так как бы хотелось женщинам да? и они э, реально если бы умели они бы проявляли по-другому но они делают как могут да? и женщины часто очень называют их неприятными именами и говорят, куда пойти, да, и так далее. То есть мужчины зашуганные, они, естественно, уже не проявляют инициативу. То есть девушки после 30, знаете, даже вот моя дочь выходила замуж в 20, и мальчик ей понравился, за которого она теперь вышла замуж, да, я ее настраивала, чтобы она проявляла инициативу. Говорю, дочь, не проявишь ты инициативу, проявит другая. Мальчишки, они боятся еще больше нас. Мы там глаза накрасили, каблуки одели, и все, я красивая, наша гордыня нас уже в районе королевы несет. Да? Мы можем уже себе что-то что не бояться. А у мужчин губы не накрасишь, каблуки не оденешь, и страхов у них еще больше, чем у нас. И моя дочь проявляла инициативу. Она первая позвонила, э, ей вообще тогда 16 лет было. Она говорит, мама, меня провожает со школы, а больше не звонит. Я говорю, а ты его телефон знаешь? Она говорит, знаю. Давай сюда его телефон, сейчас мы ему будем звонить. Она говорит, мама, у меня сальда нет. Это у нас тогда телефоны такие были, которые надо денежку положить. Потом, Я говорю, на тебе мой, у меня есть сальдо. Здесь, в Испании. Наверное, в России тоже так было. Я просто не застала вот эту тему телефонов. Не, наверное, застала. В 2003 я уезжала в Испанию. Там уже были, начинались телефоны в России, но я сейчас просто не помню, как было. Но это мы уже были в Испании. Она ему первая позвонила. И я говорю, пригласи его на пляж погулять. Не обязательно там куда-то идти, деньги тратить. У нас красивый пляжный город. Все, она пошла с ним на пляж гулять. И потом она вышла за него замуж. Представляете? Потому что я знала, что инициативу проявлять должна женщина. Все женщины, которые проявили инициативу в 20 лет, они вышли замуж навсегда за очень хороших парней. За очень хороших. Остальные, которые ждут, что мужчина проявит инициативу, им достается уже то, что они выбрали девушки, которые проявляют инициативу. То есть уже хуже результат, хуже уровень. Поэтому, если вы проявляете инициативу, вы выберете первый сорт. Если вы ждете, что мужчина должен проявлять инициативу, вам, скорее всего, достанется второй или третий. И здесь, конечно, разница ощущается. Поэтому я вот очень давно уже говорю девушкам, проявляйте инициативу. Все мои подруги, которые здесь, в Испании, вышли замуж, я их учила проявлять инициативу. Девочки, моя дочь в 16 лет проявила инициативу и сейчас ни о чем не жалеет. Замечательный муж, замечательный отец, замечательный, хорошо зарабатывает. Все у них, как любая мама могла бы порадоваться. Но дочь проявила инициативу. То есть она тоже свою гордыню перебарывала в этот момент. То есть ей тоже хотелось, чтобы была инициатива от него. Говорю, Смотри, упустишь, не проявишь, ты проявит другая. Женщин больше. После 40 уже все, женщин больше, чем мужчин. Если один какой-то классный, он не заваляется точно. Точно не заваляется. Не 15 минут не, не пробует один. Уже вокруг него появятся женщины, которые проявят инициативу. Поэтому не ждите, не слушайте свою гордыню. Она очень дорого нам обходится, если мы ее слушаем. Хорошо, мои дорогие, если есть какие-то вопросы, я готова ответить. О, вижу вообще все знакомые лица, да, и в инстаграме, и здесь все надо на ютубе глянуть. Да? Может, там тоже есть какие-то вопросы. Так, хорошо, нету пока вопросов хорошо так дорогие мои если есть какие-то вопросы пишите да? я готова ответить если кто-то будет смотреть записи да тоже пишите вопросы не стесняйтесь я вам с удовольствием на них отвечу или сделаю новые эфиры с вашими вопросами да то есть для меня очень ценен каждый ваш вопрос глупый вопрос только тот который не был задан да я тоже это часто повторяю только тот вопрос, который не был задан, он может считаться глупым. Да? Можете в личку мне написать. Да? Девушки очень многие со мной общаются в личке. Если есть какие-то вопросы, пишите в личку. Да? Я тоже уже на основе ваших вопросов буду делать следующие эфиры. Я благодарна вам за вопросы. Да? Хорошо, мои дорогие. И всех вас призываю смотреть мои stories Я в них рассказываю иногда всякие трюки, делюсь своими инсайтами. Иногда приглашаю вас на какие-то консультации да, бесплатные, иногда в работу приглашаю, иногда вот сейчас у нас еще марафон, 21 числа начнется, у нас осталось еще пять мест на марафон. Давайте, кто еще хотел в своей жизни изменений, обратите на это внимание, напишите мне в личку, да. кто-то не может сразу оплатить, мы с вами можем на рассрочку договориться, да. Главное, чтобы начались изменения в вашей жизни. Да? То есть эти марафоны очень классные изменения приносят. Помогают получить ресурсы из рода, помогают вашим родственникам. Ну, знаете, если вот уже честно говорить, то в рай у нас попадали единицы. Либо нужно было умереть на поле боя, либо там какие-то духовные подвиги совершить за свою жизнь. Это были реальные единицы, которые попадали в рай. Не так просто попасть в рай. Остальные предки в аду. И только единственный выход – это вот сделать для них по ведическим писаниям. Именно по ведическим писаниям, по-христианским. Христианские тоже там упускают какие-то важные моменты. Ведическое писания Вообще ведическая культура не является религией, это духовный путь, который был на планете Земля до того, как начали возникать религии. И на Руси в том числе была ведическая культура, и она не нуждалась ни в каких религиях. И когда религию прививали, текли реки крови. То есть это было насилие, когда христианство прививали на Руси. Поэтому здесь еще стоит задуматься, что для нас наше нашим настоящим является, да, христианская или ведическая. И вот если по ведическим э, законам мы проводим для своих предков ягию, которая входит в марафон, да, я приглашаю э, опытного брахмана, который проведет ягию, и э, реально амнистия у предков у, у нашего рода. Да, то есть к ним приходят ангелы и говорят, ваша там внучка, дочка заказала для вас ягию, а вы переводитесь в рай. И они, конечно, на радостях благословляют, потому что это, они ждут иногда веками, да, несколько поколений проживает потом, как кто-то там заказал ягию. Да. И они сами не могут этого сделать, у них не хватает одного инструмента, физическое тело называется. То есть только живущие могут помочь своим ушедшим предкам. И предки готовы отдавать свою любовь, этот ресурс на любые ваши исполнения желаний любые материальные ценности, которые вы только можете пожелать, вы можете получить, когда наладили контакт со своим родом. Поэтому эти практики я провожу раз в году, такой марафон, и я уже провожу его пять лет, такой марафон. Колоссально изменилась моя жизнь, колоссально изменилась жизнь очень многих участников прошлых марафонов. Многие стараются участвовать каждый год, не пропускать его, этот марафон. Поэтому я... Обращаю ваше внимание еще раз, да, что остается последняя неделька, до 21 числа еще есть 5 мест, нужно а, успеть на эти 5 мест и сделать свою жизнь наконец-то такой, какой вы мечтали. Угу. Хорошо, мои дорогие, если есть какие-то вопросы, готова услышать, если нету, значит я исчезаю да? и увидимся в следующий четверг. Также будет в сторисах и в рассылочке ВКонтакте информация о том, какая будет тема. Если какие-то вопросы присылаете, возможно, будет тема с вашим вопросом. Да? И мы поговорим об этом. И будет всем хорошо от этого. Да? Хорошо, мои дорогие. Все, тогда я вас обнимаю. Желаю вам женского счастья. Да? Пусть оно всегда пребывает с вами и осенью тоже. Никакая грустинка вас не зацепит, не заденет, да, не провалит в вибрациях. Нет, смотрите, Надежда, две в неделю у меня бесплатные диагностики. То есть сейчас мы с вами будем разговаривать вот так один на один в WhatsApp, в Скайпе, в Zoom, если вы захотите, какую вы выберете площадку, мы с вами будем разговаривать. Хотите голосом, хотите с видео, хотите без видео, то есть на ваше усмотрение. Ну, голосом обязательно, а видео без видео на ваше усмотрение. И это бесплатно. Две в неделю бесплатные консультации я беру людей. Да? И на следующей неделе будет, в принципе, информация. Если вы мне сейчас в личку напишите, скажете, Лена, запиши меня на следующую неделю. Я вас запишу и уже на следующую неделю скажу только одно место на бесплатную консультацию. И мы с вами пообщаемся. Да? То есть, и дальше я уже расскажу, что делать, а вы можете принять решение. Идете вы дальше сама или вам нужна поддержка, нужен кто вас проведет по этому пути, за ручку к вашему результату. Да? То есть это ваше право выбора. Но тем не менее на консультацию две в неделю я делаю бесплатные, поэтому кто хочет записаться. Можете мне можете написать сегодня в личку, не ждать, когда я там в сторисах начну говорить, что есть места на консультацию. Да? То есть... Это бесплатная консультация, Надежда. Две в неделю консультации бесплатные. Вот на эту неделю я уже провела две консультации бесплатные, поэтому на эту неделю, если вы торопитесь сегодня со мной пообщаться или завтра со мной пообщаться, то это может быть платно в формате donation. Любая сумма от сердца называется, да. Но на следующую неделю можно записаться бесплатно. Ага, Елена, благодарю. Э, тему очень интересна. Тая, я рада была, что вам было интересно. Рада вас видеть. Угу. Так, хорошо. Надежда, э, понятно, да, что бесплатная консультация. Если вы на следующую неделю записываетесь, сегодня вы попадаете первое первое. В, бесплат... в, два... в два бесплатных места. Первый попадаете, да? Я вас запишу на следующую неделю, но ну, мы с вами обменяемся WhatsApp или там, где мы будем с вами обещаться, кому-то скайп нравится, да? И кого-то WhatsApp, у кого-то скайп, можно в зоме, и тогда уже договоримся о времени и дне. И она бесплатная, да, первая. Хорошо? Понятно? Просто вижу два вопроса. Ага. Хорошо, отлично, что вы мне написали, сейчас я закончу эфир, у меня там еще через, через 12 минут девушка записана тоже, с которой мы в наставничестве работаем по практикам, сразу я вам не отвечу, но как только мы с ней закончим, я обязательно отвечу вам, хорошо, Надежда? Вы не волнуйтесь, никуда ваше сообщение не денется, я вам отвечу, как только освобожусь. Хорошо, мои дорогие, обнимаю вас и тогда увидимся в следующий четверг, пока-пока.